Так, да, где Плак? Почему я должна его ждать? Да привет. неужели, Плак? Тебя выпустили да. тоже? Да. Так, да, умер своего прибывшего предыдущего. Да, у них. какая Точно, поделать. надо взять подарок. Подожди. Плак, а, под... пойдем, я уже взяла подарок. Так, пойдем, тоже Плак. Дела. Взял? Ну, взял да. Привет, Лэйди тоже выпустили? Хорошо. Привет. Осталось даже за... за... Сас, Трикс. Здравствуйте, Дикий плак. Привет. Привет Надо бы быстрее все сделать. Сегодня не последний день, когда мы сможем связаться с Нуру. Да, это... Сегодня день рождения Нуру и Дусу. Так, поэтому только я знаю, где находится волшебная шкатулка, поэтому за мной. А -а -а. Морок, можно с тобой кое-что обсудить? Ты можешь mm. уговорить своего владельца, чтобы он вернул талисман супер-кота? Проходим и и... к вами. в Залетаем все. Дуслуп, днем рождения. Нет к вами. еще. Так. Я а залетаю. Юху. Я для тебя взял, взял подарок. Привет, Дусу. С днем рождения тебе. На, вот тебе. Это, как, это, это стрела с мира. А я принес самое покровенное морковь. Пока можем тусить. А вот ты! Это, да, это вы подарили хлам такой? <связывая> Ой, я шучу, я шучу. Да, Дусу, мы все вот сюда покладем, чтобы это все не валялось. Давайте тусить. Тун, -тун, -тун. Стань шупу за это. Тун, тун, тун, тун, Через кольцо пролетаем, ай. Через кольцо нельзя пролетать. Что можно вокруг кольца и внутри А, Ээ а, будет против, чтобы мы с ним Та-да-ра-ра-рам. договорились? Кто? Кто Нет, было. хозяин не буду владеть. Ну, хран... Скоро. А чего все? скоро оно все заблестит засвистит и и мы и должны встать на места петь. и потом петь а -а -а -а. сас сас ты где а -а -а. когда есть... начнет когда а -а -а. начнется а -а -а. скоро две минуты хорошо давайте туси Пока я покусываю. с вами время пришло. Да, у нас тут вот время течет очень быстро. Так, время пришло. Становимся. Ну спустя долгое время к вами мы наконец сможем связаться с нуром. Ну что ж, к вами пойте. Нет, стойте, Квани, тихо, Квани, это кошмар, Квани, тишина, нам надо петь синхронно, а один громче, другой это, не петь, ну-ка, Сас, пропой нам соринары. у него просто, так, вот кто это сейчас поет, я не понял. Пигел. Э -э -э, как тебя зовут? Пиги. <связывая> как тебя зовут? Дейзи, Дейзи <связывая> точно <связывая> вот. Дейзи классно поет. Все, мы это должны петь одновременно. А, это ладно, кто-то поет. Наверное... Не знаю, кто это поет. Все, мы должны <связывая> петь все. В... То... Ой, боже, су шупу уши. <связывая> У тебя хотя бы уши большие, но у меня уши болят от тебя. Ладно, все, давайте начнем. Давайте, пить. Так. Uh, давайте. Oh. петь. Так давайте петь. Сас, давай объявляй. Oh получается вы громче шупу о мы мы стали давайте давай мы почти смогли К вам, Мои хорошие, мои хорошие. О, спасибо. А думаю, управляю, я я думала. Думала. Дорогу, Мне надо. Думали. Давайте. Я Держи вам быстренько приезжай, все. Командир, командир, командир, командир, Скажи, командир, кто, хран... кто твой хранитель? Ой, благо... Извини, а пла нет. извини шупу, но я не могу сказать. Ты же знаешь правила шкатулки. А мой, а мой хранитель. А... А мой а хранитель... хранитель? Мы не можем говорить в наших хранителей на те яйцом. Не, Мы не, не раз можем раз говорить раз. наших хранителей. У нас. Ты сегодня пришла сегодняшняя сутки. Давайте веселиться и играть. Давай нам вещи. может у тебя бы намекнуть, кто это? Ну он он сейчас, ну он, но он, он какой-то новенький, и у него у на лице. Него есть маска Нет, у него он на лице он, маска. Он тупой? он О, ну не знаю тупой но Мне, кажется, меня, понял, кормят, как... меня кормят меня кормят каким-то каким-то льдом я как заряжаюсь <связь> а потом становлюсь мой про айс а потом который... становлюсь я каким-то не знаю чем я <связь> лак ты кушать хочешь ну... что у тебя с глазами к на покушаем <связь> <связь> он, он, есть хочет. он, он, он всегда по голодный да, его крангаром нет. Ой, просто... господи, как же бананчик охотится. А он мне нужна морковь. Господи, я как люблю как морковь. Банана, он а он не давай подарим в твой день рождения морковь. Морковь? А я ничего не подарю. У меня ничего да. нет. Ничего не страшного. Нет. Самое главное, то, что вы меня позвали. Юру, И... вот. если ты тут, значит, твой, твой хозяин не трансформировался, Значит, мы не переживать. Мой хозяин не трансформируется, потому что он спит. Он спит в каком-то доме деревянном. О, как и. Это мы... это вроде бы мой хозяин говорил какой-то лагерь. Да, да, мы сейчас. Какой-то деревянный дом, и он там живет. У него на лице как то да, Сас. Получается, если ты отсюда не выйдешь, он не сможет перевоплотиться. Мы спокойно найдем брата. Нет, если скажет слово нуру трансформации, нуру обратно туда вот наверх полететь. Ну когда к вами волшебные чакруки, с ними никак нельзя связаться. А, ну если это призвать их к вами, то можно. Потому что тогда бы это было невозможно. Кому же скоро? Я же пришел не через что. Вы меня призвали, и я могу в любой момент вот так вот. Если он призовет меня, либо трансформируется, захочет. Да. Да, мы будем все у ваш... него на лице маска. Еще у него какой-то помощник. Он такой весь. Наполовину черный. За наполовину черный. А наполовину Эликс. он какой-то человек. Эликс, да. Эликс. Я Эликс. Поняла, Эликс. Нуру, я тоже, кажется, догадываюсь. Я тоже догадываюсь. Это... Ну, заб... Бу... это... а. Бу... ладно, я не могу сказать, кто это. Я, я, не, говорю, не, кто я это? не могу вам сказать, Я не могу сказать. Да, Дусу. Все... Как хорошо, что ты у мист... мистера Бага, у хранителя. Да? Я так рада, что ты у него, а я а я еще сколько уже лет, семь год. Может, будем... Зики, бар, курька, лонг, дейс. Конечно, Дусу больше повезло, чем тебе, Нуру. Ну, Нуру, давайте веселиться. У нас мало времени. Да, давайте. Сейчас диджей смеш включит музыку. Включай музыку. Ю-ху! Ты с ним? Ты с теперь я диджей. Я тоже хочу с ним. Танцуем к вами. Я зачем пришел? Чтобы отжигать. Ура! Ура! Пора, Обкидываемся а едой. Вау, вау, да, да. Еда. Еда. Еда. О, О сколько. Обкидываемся да, едой. Воркоска. Лак, Лак. пойдем отойдем. Ты где? И Боже плак, что? я здесь. Я вот вижу тебя. Давай, плак, это ты выронил. Плак. Что да? Плак, у меня есть идея, как вы меня найдете. Да тебе дай жучок. Ты мне дашь жучок. <связывающие> Нуру, расправь темные крылья. Где <связывающие> Нуру? Где Нуру? нуру трансформируется значит мы не выйдем нам надо связь связь убрать с нуру или нас барражника тыщит к вами становимся на свои места нам надо закрыть связь с ним закрываем связь насчет три вместе раз два три к вами вы вылетаем из шкатулки Вика, у вас хоть к вами да? Чё вы стоите к вам быстрее вылетаем кума. Мы надо вылетать срочно наши хозяевы как бы Ух. Вылетайте, я вас жду я вам буду открывать двери за выходи ну, к вами вы где? Разбойник. Я я я. К вами давайте, давайте, я вам открываю вы двери. Видите, герой, я даже вы не, не, не что-то уходим. Я, знаете, по не по по я подожду сухарка. ты трансформируется? Так, тихо, сейчас Адриан, Адриан, просыпайся! Опа! Что, Тики, надо? Что там злодей? Да-да-да, я сейчас отнесу тебя. Подъем? Ай, да что происходит? Ничего, мне справа. пришло. Тики сказал, что Макума. На. Сас, ты прилетел. на время. Ничего, не Ничего себе, они сильные, надо о. бежать. Ой, Ребята, ой, бежать. Я Она, да. чтобы не мега туда сюда, ставлю здесь. Второй шанс. Ты Второй шанс. Тики, давай. Второй шанс. Как? ты как себе? Второй шанс. Вот я тоже Чего вы сим? Ай яй ай, да. еще восемь ним... Сю здесь да, хотел сказать. Он да, что он то да. бьет жестко. Собак, привет, О. Привет, привет. О. Я Бо отлетаю билет. за 10 метров. Кто Зачем а. Мираж? Он а. не быть поскольку... ай. У меня Это отталкивает на 1000 километров еще бьет. Лиса. Зачем на меня мираж направлять? Хочу. Теперь это... ты подсвечивай. Я, я, я а -а -а. Что, Что это такое? Не я знаю. Вы вот. Он, он возле ману... а О, вон возле брашника. Куда Он еще нам выдает слабость. Ну хотя бы. Воду не надо его в бассейн. Конечно, Боже, да. обращают, он там будет помедленнее. Так, а где он? Давайте посмотрим сейчас, если мы... Я еще не знаю ничего, я знаю то, что он бьет сильно и отталкивает. В тот момент, когда нам нужен Карапас, Карапаса нет. Я же, вроде, было... справляться Я бы мог его в нору запихать, но снаружи. У нас была еще в команде, вроде, свинка была. Как была, если не ошибаюсь. Может, была до стола? Может быть... Эй, если возиться с камнем у тебя это не получится. Супер шанс. И что за шноби не выпадает? Что мне с ней hey. делать? С чем делать? Не сиди. Мы с вами скопаем грядки. Сарказм. Мы сейчас его да. Мы прокопаем яму. Суперкот. Да. Опа. Ребята, сюда его. Я нашел какое-то тайное... тайное место. Давайте сюда. сюда. Суперкот, катаклизм. Вот сюда. Все, вот это слеси. Катаклизм. Катаклизм. Мы его отвлекаем. Ой, суперкот. Кто-то давно не использовал свою силу. Все, кот. А? кот, стоп. Сюда его сталкивайте. Давай, иди-ка сюда. Иди, сюда, иди сюда, иди сюда. Стойте, я его притяну. Молодец. Бейте его, бейте. Залазьте туда, он оттуда вас толкнуть не сможет. Ну, <связывая> а, э, он отсюда а, вас толкнуть не сможет. А что? А что есть какой-то дом? Что есть какой-то дом делает? <связывая> Давай, он, брод... брод... а не... он бьет меня. Давай, он бьет меня. Давай, он Где он? Он. Давайте, отбейте Бей. его. Ну, Баникс, ты потом сходишь и справишься. Хорошо, ты справишься. Ты не знаю, что моим супер шансом. Ну-ка, давайте, давайте. Пока он меня бьет. Здравствуйте, Рау, На, урод, на, бражник, на, сзади. давай, давай, Надо скотина. Ажа, упался, не брат. бейте его, я сам. Не, не Мой супер, супер шанс. М -м -м. Вот. Вот. На. Тебе... А, вот Ай-яй-яй, сильно... Ай. да, Ай где он? Ай-яй-яй-яй, давайте. Попался, с... На. Попали! Пора, Пора изгнать. Где? Где Кума? Бражник самый изгнал Куму. Вижу! Не бить ее! Пора изгнать демона. демона. демона а демона. теперь... Давай, чудесный давай. мистер Баг. Да, Мне да, пора идти, у меня что? осталось секунд. Мне тоже пора идти, а ну-ка иди сюда, букашка. У меня осталось Раз... 30 секунд. Беги. Я... О, что, до свидания. Увидимся в следующем году. Ой, мурашник. Мне пора за тобой идти. Тупая свинья. Ха. Порося, тут упорылая. Ты не доставучий, О, да? Нет. Где трансформация, Тики? Я доставучий, а, да? Кушай. Симу, кушай, я, кушай. Я, я, я, я. Тики, давай. А что я делаю? Ой, я кушай, сам голодный. А Мак где тут? Я уже убежал давно, можешь даже не пытаться. А всё. Да. Ладно, мне тоже пора бежать. Ну, не убегай далеко. Там Сгоняй там, в прошлое, и сделай так, чтобы мы личность не узнали. Но ты же понимаешь, что он сам будет знать свою личность? Да. Легче Я... сделать это мне. Я-то его знаю, личность уже. Личность кролика от Кролик. Да. Не ты кролик. Ой, заяц. Да. Я сзади тебя сюда иди. Да, здесь. О, кролик. Мне нужно поговорить с кроликом. Поговори со мной, я тоже твои. Ой, да. заяц. Я тоже заяц, поговори со мной. Заяц там. <кх> Олег, ничего не не должен мне дать. Нет, ничего не должен передать. Чего? Просто он передавал своему, а мне надо вернуть. Есть еще одна проблема. А, ну все. Нет проблем. Так, мне надо еще поговорить с Тики. Она что-то хотела мне сказать. Так, мне надо поговорить с Сасом. Да. Ой, Я сейчас приду, позвоню этому, скажу, чтобы он Саса отставил, а сам вышел. Чтобы... Так, алло, вайперён. Алло, ты... да. мне надо, чтобы у тебя дома никого не было, и чтобы ты стал... Сасом. Хорошо. Подсматриваем. Мой сосед как бы этой сказал мне выйти на крышу тут какие-то белки. Привет, все, ну ну ка не входить. Не Что произошло сегодня видели? в шкатулке? Почему? Что произошло? Мы призвали Нуру, у нас получилось, потому что мы очень синхронно пели. А потом э, э, Нуру этот, начал питать Бражника, и Бражник сделал аппетит. Угу. А почему вы на Нуру не прицепили какой-нибудь жучок? Э, а плак, а по-моему, хотела я почти ничего не слышал, но вроде не успел. Бражник впервые сказал слова для переплощения. Понятно. А вы узнали, как выглядит вражник? Ну, сказали, что он находится в этой деревне, э, как в лагере, и у, у него есть маска. Маска. Ладно, спасибо. Мне надо идти. Этот... Мистер Баг. Этот. Попроси кого-нибудь, чтобы в прошлом стерли, а то сегодня узнали личность. Хорошо, этим Банекс надеюсь занялась уже, Занялся Банникс. Банекс. Все мне пройти. и трансформация. идем, идем, идем. идем. Так. Так, тик, так, убираем. Так где? О, привет. Пугаешь Так привет. Это ты чё пугаешь? Что ты тут ходишь в костюме каком-то? Это талисман Полка. Я раньше провал страницу с пауком. Талисман паука дает силу использования путешествий по измерениям. Ну еще есть, есть еще одна новость. И она довольно плохая. Mm -hmm. Талис... Все остальные талисманы из этой шкатулки находятся в других измерениях. Мы не можем пойти за другими. Гимми из... в другие измерения, потому что в другие измерения, значит, еще другие люди. А если да. мы заберем с того измерения и принесем в это измерение, то произойдет какой-то сбой, мой или что-то да. подобное. Понял. В других измерениях находятся по два таких талисмана. Один, который должен быть в этом измерении, а другой, который должен быть там. Там их по два. А один мы кто их прячет. Я не знаю, может быть Феликс, а может быть и не Феликс. Ах, <рапрошу> сейчас <рапрошу> Ладно. Давай. Спим. Что мы с тобой завтра отправляемся с тобой в другой измерении? Я ничего не знаю, мне нужно <рапрошу> забрать. Посмотрим. Вс, давай. Смотрим